Да, да, да. Тогда начнем. Итак, моя выпускная, назовем так, работа, это разработка и внедрение годового плана работы в направлении внутренних коммуникаций в компании, в которой я сейчас дружусь. Что это за компания? Называется она Акционерное общество Химки СМИ. Работает она с 92 -го года, уже очень давно. Начинали когда-то просто как телеканал, который ну, местного масштаба, с очень серьезной при этом студией создания разного контента. Но а сейчас это уже большой провайдер кабельного телевидения, самый ведущий в нашем регионе. Это провайдер интернет-услуг, работа в программе федеральные видеонаблюдения в безопасный регион, ну и прочие разные сопутствующие услуги, оказываемые нашим клиентам. Ну, территориально, повторюсь, это городской округ Кимки, это подмосковье ближайшее, но, тем не менее, своя региональная, свои региональные нюансы у нас присутствуют. На сегодняшний день у нас около 100 тысяч абонентов, при вот численности населения около 300. Ну, то есть, вот, нам есть еще куда стремиться, и мы всячески это делаем. На сегодняшний день в компании работает 75 человек, все очень разные, и им нужна помощь, от меня в том числе. Давайте тогда... Идем дальше. Какие у нас проблемы задачи да, есть? У нас действительно отсутствует единое информационное поле. Отсюда что? Отсюда вытекает наша, скажем так, неформальная коммуникация. Очень много слухов и прочих-прочих моментов. У нас очень проблемное кроссфункциональное взаимодействие между отделами. Они зачастую не могут договориться, перекладывают ответственность. Есть передовики, у кого всегда, как говорится, все идеально, есть тот, кто отстает и чувствует себя при этом неловко. У нас отсутствует практически культура обратной связи, то есть никто в этом направлении никогда не работал и ну, в есть потребность в этом. И очень низкая клиентоориентированность ряда технических подразделений. Ну, то есть, это инженеры, а нет, зачем нам клиентоориентированность, это нам не нужно, мы работаем, как говорят, за головой и руками, а вот отделы там коммерческие, пускай все решают. Но это не так. Вот, поэтому с этой проблемой будем тоже работать. Что хотим? Да? Хотим создать и внедрить единое информационное поле, да, с, скажем так, с официальной корректной информацией для того, чтобы. Да, все находились в едином поле. Хотим повысить осведомленность сотрудников о задачах и коллегах, и обязанностях коллег, да, для того, чтобы как раз таки снизить градус низких кросс-функциональных взаимодействий. Да, люди должны понимать, что же делают и как мы между собой все связаны будем разрабатывать и запускать каналы обратной связи, ну и разработаем и запустим обучение сотрудников и изменим им мотивацию в дальнейшем. Все это будет подкрепляться, естественно, внутренними коммуникациями, поэтому вот эта работа важна. Теперь о наших целевых аудиториях. Одна из которых – это руководители подразделений. Ну, в принципе, их описательные характеристики здесь есть, в основном это очень молодые люди, 30-40 лет, большая часть это все-таки мужчин, у нас только две женщины в, на позициях руководящего состава, как раз-таки это один из коммерческих отделов, вот. а мужчины это в основном технические отделы. Что есть, какая боль у этой целевой аудитории, то, что они сами выделяют? Это, вот опять же, низкий уровень кроссфункционального взаимодействия внутри между собой, у руководителей подразделений, низкий уровень культуры обратной связи и отсутствие мотивации к разработке регламентов, которые учитывают потребности всех сторон. То есть все упираются, и делать никто ничего не хочет, скажем так. Что компания хочет от этой целевой аудитории? Она хочет, чтобы улучшились горизонтальные связи и коммуникации, ну и повысился качество обратной связи. Основные каналы у этой аудитории, да, это внутренний портал витрикс 24 у нас немножечко усеченная форма, там ну, мы в основном используем как, задачник некий, да? то есть, когда мы ставим друг другу задачи и там отслеживаем, что по ней происходит. Ну и второй канал, где в основном происходит вся коммуникация, это Telegram, да? то есть это вот, скажем, то, что работает у нас и это предпочтение этой аудитории. Итак, идем дальше технический отдел <смех> здесь в основном мужчины они тоже внутри себя там подразделяются по и возрасту и прочему но опять же в основном это молодые от 25 до 40 лет это основное холосты при этом практически половина из их предпочтений по скажем так по информационному полю они очень часто используют телеграм Каналы, которые мы будем применять к этой аудитории, это также Telegram, что какие ключевые проблемы, да, они сами это называют, это низкий уровень знаний и навыков в области клиентского сервиса. То есть, в принципе, мы от этого от них хотим, но при этом мы их еще даже ничему не научили. И у нас есть, опять же, одна проблема. Сервис-инженеры негативно настроенные к потребности продавать, да, вот. А, при этом финансовая мотивация к продаже у них есть, и она хорошо оплачивается, скажем так, по рынку, но просто они не хотят. Не хотят они прогибаться под коммерческий отдел <laughs> и ему помогать. Вот, Здесь такие моменты. А, что компания хочет от этой целевой аудитории? Очень хочет повышения уровня клиентского сервиса. Это очень важно, потому что таких услуг, как у нас, ну, множество у нас конкурентов, выделиться мы можем, пожалуй, только наверное, сервисом, да, улучшить свои позиции на рынке. Хотим, чтобы улучшились кроссфункциональные взаимодействия, опять же, это проблема, да, и повысить уровень продаж среди сервис-инженеров. Это то, что вот мы хотим от них. Ну и третья ключевая аудитория – это коммерческий отдел. Это как раз-таки женщины, 90%. Все, практически все с высшим гуманитарным либо экономическим образованием очень активные, разносторонние развитые, из личных предпочтений выбирают там, WhatsApp и Telegram с точки зрения каналов, общения да, личного, вот. применять канал для работы мы будем опять же Telegram здесь, вот. что у них какая боль, да? боль именно этого отдела, который озвучивает мне. Да? Это то, что они, например, выполняют всегда план, а технический отдел не успевает за ними, не успевает либо не совсем корректно, скажем так, не с должным уровнем высокого клиентского сервиса, обслуживает клиента, что приводит к недовольству, которое опять же выливается на коммерческий отдел. Вот. Что компания хочет да, от коммерческого отдела, они в принципе для нас ну, как бы передовики, они очень такие проактивные, одни единственные да, в компании, но при этом все равно, где пределы совершенства, мы хотим улучшить показатели выполнения колл центром у колл-центр входит в коммерческий отдел, всех алгоритмов и стандартов в работе, потому что при, этом, при прослушивании звонков да, мы видим, что не все выполняется, что как бы надо. Вот. Ну и э, что мы хотим? Мы хотим повысить качество и скорость получения от этой команды, да, от этой целевой аудитории обратной связи, потому что вот здесь вот они, к сожалению, не передовики, то есть у них обладатели больших, как говорится, знаний или каких-то нюансов, но не всегда передают корректно в другие подразделения. Вот. Каналы, которые будут здесь работать э, с нашей стороны, это Telegram. Так у нас получилось, что, в принципе, в общем-то, этот канал любят и поддерживают, и в личной жизни, в том числе, часто используют все наши целевые аудитории. Так, что будем применять, да? какие каналы, инструменты? Да, ну, у нас есть портал, повторюсь, в основном порталом пользуются руководители подразделений. Мы несколько изменим формат работы по задачам, потому что вот есть проблемы в кросс-функциональном взаимодействии. Дальше мы создадим... Каналы группы в Телеграм, да, канал какой-то официальной информации группы для того, чтобы можно было как-то все это обсуждать. Мы создадим день информирования, вот с моим приходом он уже однажды приходит, проходил в компании, и это будет постоянно теперь. Компания небольшая, 70 человек, и для этих людей очень важно именно личное общение. То, что я выявила, им хочется, вот, скажем так, касание руки, общаться с и руководством и между собой, поэтому для нас это важно. Далее мы внедрим регулярное собрание внутри каждого подразделения, потому что сейчас это меньше проходит, поскольку есть проблемы кроссфункционального взаимодействия, нам очень важно доносить для людей, ну, как, бы, как их поведение, да, как их модели поведения влияют в целом на их работу отдела и работу других, и в целом на достижения целей компании а, далее мы создадим регулярное собрание руководителей подразделений чтобы их сплотить научить работать между собой мы хотим создать а, некие рабочие группы да? вот есть проблема, вот руководители подразделения должны собраться и нарисовать некий план работы да, для того чтобы мы с этой проблемой а, распрощались вот. а, прошу прощения у меня вот здесь вот тоже некорректно регулярные планерки подразделения это вот Лишняя информация. Видимо, я в небе сохранила какой-то слайд. Здесь, наверное, вот у нас все. Так, план работы. Ну, по, я немножечко его разбила да, на несколько направлений. Единое информационное поле. Повторюсь, создадим телеграм-канал и группу, внедрим день информирования и будет проводить регулярное собрание внутри подразделения. Для того, чтобы наладить кроссфункциональное взаимодействие, создадим рабочие группы да, по совместной работе над улучшениями в планах провести реверс да, поставить людей на место тех или иных сотрудников, показать сложность, важность их работы. И будем создавать ящик благодарности. Так, и, естественно, все, что происходит в ящике благодарности, будем освещать через наши каналы. И третье направление, мы займемся обучением и мотивацией сотрудников, мы проведем обучение для разных подразделений, разработаем и внедрим разные мотивационные игры, ну и создадим ящик идей. Я ящик идей отнесла к, мотивации, к обучению и мотивации, потому что э, все-таки... Если люди увидят, что их идеи воплощаются, да, то это будет их мотивировать, предлагать больше, ну и в целом работать. Когда его идея начинает работать в компании, он этим гордится, пользуется и хочет предлагать дальше, потому что ему становится там легче, удобнее и прочее работать. Так. Uh, ну, по обучению, да, что стоит в первичных планах, это обучение операторов колл-центра uh, технологии продаж, несмотря на то, что они у нас передовики и всегда выполняют план, опять же, нет предела совершенству, хотелось бы этот, uh, этот момент еще больше наладить. Uh, второе направление обучения, мы хотим uh, руководителей подразделений научить, ну, проводить так называемые планерки с точки зрения... Цели и задачи бизнеса, как их дальше транслировать на своих сотрудников для того, чтобы все включались в работу и понимали, зачем они это делают, как их поведение то или иное влияет на компанию. Ну и третье обучение, это обучение сотрудников второй линии технической поддержки, которым как раз таки не хватает именно клиентского сервиса, научить их стандартам, да, ну и далее уже какое-то что-то требовать, потому что сейчас мы требовать по сути не можем, потому что даже ни разу не озвучивали, как они должны это делать, по каким скриптам, что можно делать, что можно говорить, что нельзя. Вот, повторюсь, это технические специалисты, вот, им, они считают, что это не нужно. Будем учить, как делать, а потом объяснять, зачем это нужно. Так, ну здесь вот чуть-чуть про ящик благодарности, ящик идей. В моих планах сделать это в электронном формате, потому что, в общем-то, у всех есть доступ. Через QR-код, например, будем где-то размещать. По поводу мотивационных игр есть идеи создать, например, там, игру самую простую, чтобы там, пока не задействовать механику с точки зрения айтишников. А, таинственный приз, то есть задание будет состоять из каких-то конкретных показателей, которые, за которые человек, когда их выполняет, будет получать подсказки. Да? Чем больше подсказок, тем больше шансов там, отгадать, что же это за приз. Да? То есть ну, в таком формате на ближайший год, потому что мы считаем, что... Нужно двигаться в нашем коллективе микрошагами, потому что очень агрессивно могут воспринимать э, очень резкие изменения. Как планируем проверять эффективность проекта? Да? Замерим до и в середине проекта примерно да, уровень качества информирования. Да? Все ли знают о том, что происходит в компании, все ли понимают. То есть Будем это замерять до внедрение и где-то в середине проекта и в самом конце. Далее замерим уровень удовлетворенности качеством взаимодействия с внутренними клиентами. Опять же, это индекс легко измеримый, будем с ним работать. Проведем оценку удовлетворенности внешних клиентов качеством сервиса. Ну и оценим количество продаж, потому что, ну, опять же, этот, эта задача перед нами стоит. Команда проекта, но я HR, <laughs> я, к сожалению, не внутри по духу, и по обязанностям. Я единственная HR в компании, на мне нет только КДП, все остальные функции именно на мне. А далее это IT-команда, которая всячески будет помогать, поддерживать там, проведение разных а, собраний и прочих моментов. А в дальнейшем, возможно, докрутка Витрикс 24. Uh, ну и ИГЭ, это у меня инициативная группа. У нас есть очень лояльные сотрудники, которые ну, всячески хотят, чтобы происходили те или иные изменения, и будут мне в этом помогать уже как бы свои себя выдвигали на uh, этот пост.